Всем привет! Сейчас я вам покажу, где можно заказать и купить необходимые нам магниты по намагниченности, размеру и материалу. Конкретно нас будут интересовать аксиальные и радиальные магниты. Почему именно такие, поговорим в следующем видеоролике. Украинцы могут купить у производителя своей страны. Также пишите в комментариях, где еще можно купить, соберу список в закрепленном комментарии. Белорусы в своей стране могут купить только аксиальные и их выбор невелик. Также совместно с россиянами можно заказать 100% у производителя из Российской Федерации. И все, кто желает, может купить необходимые магниты на каком-нибудь Алибаба, Алиэкспресс, eBay.